Как известно, в Голландии самый распространенный способ передвижения это велосипеды. Вот, велосипеды можно взять в аренду, но это вам обойдется фу, немного дороже, чем если вы приехали на длительный срок и собираетесь подольше оставаться в Голландии, то лучше, конечно, приобрести велосипед. Это будет дешевле. В Голландии весна, а мы боремся с распространением коронавируса. Сейчас вот такая замечательная погода самолеты в большинстве своем не летают и сейчас по моему даже холоднее чем зимой стало ну, голландцев в общем-то особо не пугает covid 19 они все продолжают жить а самые непослушные по версии немцев после шведов это голландцы Продолжая тему велосипеда в Голландии, хочется сказать, что это очень на самом деле эффективный способ. И экономия денег, и спорт, в то же время как бы покушал, калории сжег, не надо платить за фитнес и добрался до дома с работы. В общем, получается уже как минимум три в одном и это все велосипед. А, вот такое как бы техническое средство, придумали там в начале 20 века, которое сегодня в Голландии очень популярно и развитое и распространено обязательно всем в Голландию. И сразу либо в прокат велосипедов с аэропорта, либо, соответственно, на рынок, и либо по дешевочке там можно купить себе велосипедик или а Соответственно, в велосипедный магазин смотря у кого как с баблом, и затем это стать частью велосипедников Голландии. Велкам. Еще один факт в пользу велосипедного спорта или велосипедного передвижения в Голландии это, конечно, все приспособлено здесь для этого вида транспорта и включая дорожки безопасные и включая э, отдельные светофоры, которые исключительно для э, велосипедников вот, поэтому сами решайте это, наверное, самая безопасная страна для велосипедников и здесь э, у велосипедников больше прав, чем у автомобилистов Голландии сегодня, а, в принципе, не так уж много людей, как обычно. В общем-то, и это свойственно всей Европе. Сегодня все выглядит так, как будто военное положение кругом. А, магазины закрыты, парикмахерские закрыты, кафе закрыты, все, все закрыто. Отработают магазины, аптеки. Ну и пару участников. Добрался до да. Роттердама, в общем пожарники, короче, пошли в магаз закупиться. Я думаю, что-то случилось. Они просто в коп приехали закупиться. Как говорится, тот синс.